Если вы что-то делаете, создаете, двигаетесь вперед, развиваетесь как личность, и в один прекрасный момент вас посетит такая глупая мысль, как то, что вы один в поле, вы глубоко ошибаетесь. Я сейчас вам это докажу. Есть в вашем окружении люди, которые желают вам зла, чтобы у вас ничего не получилось. В вашем окружении есть люди, которые следят за вами в соцсетях, следят за вашими победами, успехами, но для них лучше, чтобы это были поражения. Есть люди, которые завидуют вам, потому что они понимают, что сами сделать ничего не могут. Их жизнь однобока, и им остается только завидовать вашим успехам. Но есть люди в вашем окружении, обязательно есть хоть один человек, который вас будет поддерживать во всех ваших начинаниях. И после этого вы будете утверждать, что вы одиноки, Вокруг вас всегда есть люди, которые так или иначе вас мотивируют. И вы сами понимаете, за каких людей стоит держаться. Лара Шум. Мысли, слух.